всем привет с вами андрей силаев в этом видео я хочу вам рассказать очень важное знание знание о том почему за, при работе за компьютером у многих людей болят глаза судя по названию видео скорее всего у вас тоже есть такая проблема что болят глаза при работе за компьютером и как бы там кто-то покупает капли кто-то там не знаю у меня было до того, что я даже покупал увлажнители воздуха, потому что я думал, что у меня сухие глаза, и как бы надо увлажнить помещение, и тогда, может быть, глаза от компьютера перестанут болеть. Мной было перепробовано очень много мониторов. Последний монитор, за которым у меня очень сильно болели глаза, это был современный монитор Philips, ну как бы здесь даже не антиреклама тут на самом деле не, не важно какая э, модель монитора а у него была подсветка на светодиодах то есть так называемая лет подсветка короче говоря, забегая вперед я могу сразу же ответить на вопрос что болят глаза от всех мониторов на светодиодной подсветке Дело в том, что светодиоды, они дают немножечко неестественный спектр свечения, и в области синего цвета они, короче говоря, у них есть провал голубого цвета и очень сильная волна в темно-синем цвете, то есть близкий к ультрафиолету. И современные мониторы, у них матрица откалибрована так, что, как бы, ну, красный, зеленый нормальный, а синий, он чуть-чуть сдвинут в сторону ультрафиолета, и он более такой ядовитый, скажем так. То есть, если включить синий цвет экрана и как бы ну, полностью залить весь экран синим цветом, то будет не очень приятный такой оттенок. А голубой цвет отсутствует. А оказывается, что голубой цвет... Это биологический цвет, который как бы управляет диаметром зрачка глаза. Это волна, насколько я так помню, 480 нанометров. Насколько я помню, да, это 480 нанометров, это голубой цвет, который отсутствует в светодиодах. Поэтому светодиоды нельзя использовать ни в мониторах, ни в осветительных приборах, ни в лампах, нигде. Их можно использовать где-то там на улице для подсветки чего-нибудь. Но можно, в принципе, использовать в помещении, как дополнительная подсветка чего-то. Но это не должен быть основной источник света. Основной источник света в квартире должен быть это обычные лампы накаливания, либо галогеновые лампы. Я все же рекомендую галогеновые лампы. Потому что у них э, спектр э, свечения наиболее близок к солнечному. Э, на данный момент э, сейчас в моей комнате работает 150-ваттная лампа галогеновая. Э, смотрите, как интересно сделано. Э, свет идет э, сверху шкафа. Как бы люстра отключена то есть свет рассеянный источник света не видно сейчас я подниму камеру смотрите а, значит там стоит лампа она стоит где-то рублей 50-60 в магазинах в общем найдете обычно эти лампы они ставятся в прожектор такой вот железный прожектор старого образца а сейчас их тоже стали делать светодиодные я вообще не понимаю зачем их делать светодиодные потому что ну, смысла как бы нет проще матрицу купить и пусть она светит но важно. в общем ищите в магазинах старые прожекторы на галогеновых лампах 150 ватт или 500 ватт направляйте свет на потолок и у вас получается дома очень приятное освещение, очень мягкое, очень вообще классный свет. Я вот просто сижу дома и наслаждаюсь освещением. Просто супер. До этого я, так же как и все, фанател от светодиодных лампочек. Ну, мол, они такие как бы белые, красивые, там, как бы комната кажется чистой. Ну, вы знаете, с галогеновым цветом комната кажется даже лучше. Ладно, забегаем а, вперед. Мы сейчас про мониторы. Почему я начал говорить про лампочки? Потому что освещение, когда вы работаете за компьютером, тоже важно. Примерно на 50%. 50% — это монитор, и 50% — это освещение в комнате, где вы работаете. А, значит, смотрите. Монитор. монитор а, значит, все современные мониторы, которые продаются в магазинах, покупать нельзя вот категорически. Монитор можно купить только на Авито, если вы хотите, чтобы у вас не болели глаза, так как вы знаете теперь секрет, я вам сейчас расскажу, что надо делать. Вам нужно искать мониторы на Авито, или там на других досках объявлений. Ищите старые модели, там Samsungи, там еще что-то. Ну, к примеру, у меня монитор NEC. У меня очень дорогой монитор, он профессиональный, значит, вот такая вот модель, это 30 дюймов. Видно ли маркировку? Вот NEC LCD 3090VQXI. Этот монитор стоил почти 100 тысяч рублей когда он продавался. Это был 2007 или 2008 год. Я нашел этот монитор ну, относительно недорого. Его продавали, потому что он как бы... Ну, может быть, морально устарел. Он весит 27 килограмм. Сейчас все люди ищут современные мониторы, тонкие, плоские. И сами же потом об этом жалеют, но они об этом не догадываются. У них просто болят глаза, как и у вас. И как вы меня тоже болели глаза от компьютера. Значит, ищите старые мониторы, потом название этого монитора находите в Яндексе или в Гугле и смотрите характеристики. Если указано в характеристиках, что там LED-подсветка, значит отказываетесь от него. Ищите другой. Ищите монитор, который собран на лампах, то есть там обычные лампы дневного света. Обычно эти мониторы, они немного тол толще, чем как бы, стандартные такие ЖК-мониторы, которые с LED-подсветкой. Очень хорошо подходят там Samsung различные, LG, ну, такие старенькие. Они могут быть не очень красивые, у них может быть рамка более толстая. Но в целом, как бы эти мониторы дают намного лучше цветопередачу, и у них намного мягче Изображения и глаза от них совсем не устают. Все современные ноутбуки тоже на светодиодах. Макбуки тоже на светодиодах. Вот у меня MacBook 2012 -го года. У него в принципе хороший экран. То есть матрица, матрица супер, там все нравится, цвета тоже хорошие. Но если с утра за ним посидеть, то через полчаса ощущение, что песок в глаза насыпали. короче все ноутбуки почти все ноутбуки современные они на светодиодах а те которые на лампах это очень старые ноутбуки и они просто не потянут даже браузер значит первый вариант это точнее не первый вариант а первое что вы должны сделать это вы должны выкинуть свой монитор точнее продать его на вита за какие-то там деньги и купить себе более старый монитор Неважно какой фирмы, главное, чтобы был на CCFL подсветки. Значит, есть еще один такой миф, что ли, типа шим, мерцание монитора, <coughs> мерцание подсветки. Ну, смотрите, на светодиодных мониторах, если есть шим, то это очень плохо. Плохо это тем, что светодиоды очень быстро мерцают, то есть они мгновенно практически зажигаются. Даже если глаз это не видит, то это видит ваш мозг, и от такого монитора у вас просто будет болеть голова. Если же монитор на лампе, то у него ШИМ тоже есть. И если честно, то ШИМ этот можно даже увидеть. Смотрите, сейчас я попробую провести карандашный тест. Здесь ШИМ тоже есть. Смотрите. Не знаю, видно или не видно в этом видео. Короче говоря, шим есть, но за счет того, что лампы они инертные, то есть они мерцают с частотой 250 Гц, то есть 250 вспышек в минуту, ой, в секунду, лампа не успевает полностью потухнуть, и как бы она просто нейтрально так светится, и никакого дискомфорта ты не испытываешь. В принципе. То есть шим на с FL подсветки на ламповой подсветке он безопасен на светодиодах от этого шима может болеть голова а дальше есть еще такая штука как бы типа low blue light такая там, сейчас новая технология типа блин, сначала сделают какую дешевую фигню на, на светодиодах которые максимум только 80% процентов спектра передают а потом думают как бы все это делаем продать. Короче, есть такая штука, как Flux, программка, которая убирает синий цвет, и у вас становится желтый экран. Это, в принципе, ну, если светодиодный монитор, это чуть-чуть получше, да, это как бы уже терпимо, но я вам скажу, что все равно этого недостаточно, потому что отсутствует голубой цвет, а голубой цвет очень нужен для глаз, потому что по яркости голубого цвета зрачок сужается и расширяется то есть глаз а, определяет яркость света а, по голубому свечению это как бы природная наша функция как бы видеть синее небо то есть если яркое солнце синее небо глаз видит синее небо и сжимается еще один параметр такой интересный, как теплота цвета, то есть нужен не, не просто не в том плане теплый свет, в плане желтый, а в плане тот, который дает тепло. То есть солнышко, оно же не просто светит, оно греет, то есть глазам нужно ощущать вот этот инфракрасный свет, вот это вот тепло, то есть мы должны смотреть на свет и оно должно греть, то есть нагревать глаз. Тем самым там вырабатываются какие-то процессы, и там палочки, колбочки начинают что-то ну, по-другому работать. Именно поэтому должно быть дома освещение галогеновое. Потому что эти лампы, хоть они и потребляют электричество, но на самом деле там на 100 рублей в месяц дороже платите. Вот, хоть они и потребляют электричество, они греют. То есть этот свет, он тепловой. И когда ты сидишь за монитором, все-таки вот этот свет, он попадает, и что-то происходит. Такое. А, значит что еще что еще давайте немножечко теория и так возьмем бумажку я как бы не профессионал по съемкам поэтому мы делаем максимально просто значит смотрите Сейчас мы добавим немножечко света. Вот, кстати, смотрите, включаю светодиодный свет. Как камера реагирует на него. Как много синего. И только потом она подстраивается. Ну ладно. Немножечко светодиодов у меня все-таки в комнате есть. Я их иногда включаю. Кстати, ученые доказали, что светодиодное освещение холодного света стимулирует... У крыс повышенную работоспособность. Именно поэтому офисные крысы сидят там 8 часов в день под светодиодным освещением и работают. Ну, правда, потом они ходят к офтальмологу и думают, что, что закапать в глаза, чтобы они не болели. Ну, и как бы нам надо узнать то, что надо делать нам, и все. В общем, смотрите, я сейчас нарисую солнечный спектр. Ну, грубо говоря, он вот такой. Это солнечный спектр, здесь значит красный, здесь синий, здесь вот голубой, здесь а, зеленый. Вот, смотрите, у солнца как бы голубой, это максимальная точка, Я немножко неправильно нарисовал, короче, обычно здесь вот пик идет такой у солнца. И именно по этому уровню наш глаз зажимает зрачок. А, как идет светодиод. Светодиод идет примерно вот так вот, значит, то есть появляется красный, зеленый, все хорошо, в голубом провал, и вот такой огромный пик синего цвета. Это нужно для того, чтобы компенсировать вот этот провал, и чтобы свет получился белый, чтобы нам казалось, что это белый цвет. На самом деле он не белый. Вот здесь вот 20% вот это вот, вот этот провал это 20% видимого света. Именно поэтому мониторы со светодиодной подсветкой, они, как бы, их не рекомендуют дизайнерам. То есть, профессиональные дизайнеры не... <связывая> Извиняюсь за плюшки. Они не пользуются. Профессиональные дизайнеры пользуются вот такими мониторами. Вот. Монитор NEC. Здесь а, сзади... 6 или 12 ламп подсветки здесь очень хорошая цветопередача ну и так далее короче, неважно значит, смотрите дело в том, что наш глаз думает, что темно то есть, вот по такому уровню при светодиодном освещении наш зрачок открыт и в него попадает вот этот вот свет и получается, что мы выжигаем сетчатку светодиодным освещением, а если мы смотрим в монитор, то мы выжигаем ее еще больше. Значит, смотрите, как а, работает галогеновая лампа. Галогеновая лампа, она дает теплый свет, а, как бы есть тепло, да, и идет провал такой, то есть а, она не белая. Она желтоватая немножечко. Вот здесь синий. Вот, вот здесь вот голубой. Ну, где-то примерно я напишу. Здесь зеленый, здесь красный. А, даже, наверное, вот так вот она идет. Я вот здесь вот немножечко неправильно нарисовал. Все-таки она больше тепла дает. А, важно эта пропорция. Вот этот вот а, синий цвет, он вредный. Вот этот цвет, он полезный, грубо так, грубо говоря, так. Значит, значит, вот этот вот голубой цвет всегда должен быть больше, чем синий. Тогда это считается биологически адекватный источник света. И тогда наш глаз подстраивает зрачок правильно, то есть защита, то есть зрачок это защита от синего света. Если вы смотрите, у меня есть уже информация. Вот. А, вот так выглядит спектр монитора NEC на CCFL подсветке. Я вам скажу честно, что не важно какой это монитор, если это CCFL подсветка, то, скорее всего, почти на всех мониторах а, с, такой вот, с ламповой подсветкой будет примерно такая же цветопередача. Может быть, чуть-чуть по-другому. Но в целом, вы видите, голубого цвета больше, чем синего. Именно поэтому я сижу вот за монитором, ну, конечно, нет, у меня побольше монитор. Я сижу за монитором, и у меня не болят глаза. Я могу работать целый день. Значит, давайте сейчас быстренько спектр лет... Мы сейчас быстренько посмотрим какие-нибудь картинки. А, да, тема очень неизученная, очень редкая, потому что даже картинок нету. А, то есть, я когда ввожу спектр, то даже нет ничего. Вот он. Вот он. А вот он светодиод. Вот есть голубой светодиод, кстати, которого не хватает в современных мониторах. <свы> вот такая проблема. В общем. А... В общем, что я могу сказать? Я отключил светодиодную подсветку, и сразу же картинка стала красивая. Вам первое, что нужно, это заменить в квартире все лампочки на лампы накаливания, либо галогенки. По возможности еще можно было бы сделать рассеянный цвет, ну, то есть рассеянное освещение, где не видна точку. И вам нужно выкинуть монитор с светодиодами и найти старенький монитор на ламповой подсветки. В принципе, это все. По поводу синего экрана, там, ну, если есть голубой спектр у вас на мониторе, то вам не страшен синий цвет. Вот так, всем спасибо. Надеюсь, что я рассказал все а нет вот смотрите еще есть одна очень важная особенность почему может болеть могут болеть глаза а утром когда вы просыпаетесь не надо сразу же бежать за телефон или включать компьютер вам нужно хотя бы час прожить как-то без экранов то есть идите в душ там покушайте и обязательно надо выйти на улицу хотя бы минут на пятнадцать чтобы глаз немножечко адаптировался к окружающему свету. Глаз должен проснуться и привыкнуть. Я вообще час-полтора с утра вообще не, не смотрю ни в какие экраны. И если вы собрались с утра работать за компьютером, то хотя бы дождитесь рассвета, чтобы солнце поднялось как бы над землей и вы увидели солнечный свет. Глаз должен привыкнуть и включиться. То есть гормональная система она у нас... Ну, как бы, ну, не просто так, как бы, есть. Она понимает, когда день, когда ночь. И когда солнце встает, то глаз включает э, другие рецепторы в глазах. То есть, как бы, мы когда просыпаемся, у нас первые два часа работают палочки ну, в глазах. А потом включаются колбочки, чтобы видеть полностью дневное освещение. Если мы когда только проснулись, начинаем сразу же пялиться в экран, даже если это хороший монитор с ЦФЛ-подсветкой. Все равно глаза будут болеть. Конечно, не так сильно, как от светодиодов, но будут болеть. Поэтому утром, пока у вас глаза еще не проснулись, пока там только вот эти вот зрение на палочках, то не смотрите в экран. Хотя бы первый час. Пойдите погуляйте. Обязательно на улицу увидите... Дневной свет. После этого, когда у вас глаз уже привыкнет к свету, спокойно включаете, работаете, все будет хорошо. Я вас уверяю, у вас целый день не будет никаких дискомфортов или проблем с тем, что болели глаза, или там что-то щипало, резало, или как-то пучило глаза. Если у вас будет правильное освещение, правильный монитор, и утром вы не будете смотреть в кран, все, проблем никаких не будет. Еще, кстати, помогает, знаете, что витаминки, ну, типа черника форта, там еще там какая-то черника с лютеином. То есть лютеин это такая штука, которая вырабатывает защитную оболочку для зрачка, вот это вот желтое пятно. Короче, попить эти витаминки тоже можно, они стоят не очень дорого, но будет полезно. В общем, на этом все я считаю что я рассказал очень полезную информацию я ее как бы выверял своим опытом я очень много мониторов перебрал много я страдал из-за этого потому что в основном работа моя связана с компьютерами как бы ну, такая вот боль как бы вот сейчас у меня есть macbook но я не пользуюсь. Им, потому что там светодиодная подсветка я его только беру если встреча с клиентом или там иногда там чуть-чуть глянуть что-то но как бы основная работа у меня всегда идет перед монитором здесь большое разрешение приятные цвета и как бы я в принципе доволен чего и вам желаю поэтому настраивайте свою технику давайте не гонитесь за этими современными 4к 10 к мониторы эти. это все нафиг никому не нужно обычный нормальный монитор он на самом деле даже лучше будет показывать чем вот этот современный вот этот ширпотреб из магазина я просто разбирал уже такие мониторы современные на светодиодах там если честно технология намного хуже чем в этих стареньких мониторах с лампами в общем, всем удачи, давайте ставьте лайки, пишите комментарии, может быть, что-то буду отвечать. Это мое первое видео, поэтому я без монтажа кидаю вот как есть, поэтому не судите за строгость. Все, пока.